Примените эти советы и скоро вы обнаружите, что вы чертовски привлекательны в шортах. Первое. Вода. Верите вы или нет, вода лучше же разжигатель на рынке.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 если она бледно желтый до прозрачной, то воды достаточно. Если она более насыщенно-желтая, вы должны пить больше воды. Если пить достаточно, вы не будете чувствовать голод. Вас часто путают с голодом, говорит спортсменка команды Гэспи Эшли Кольдвайзер, участница Айбби Bikini Pro. Если вы чувствуете голод, вы можете просто быть обезвожены. Если вы подозреваете, что это ваш случай, просто выпейте несколько стаканов воды перед едой. Номер два.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 которой вы сможете придерживаться долго. Придерживаясь диеты, больше недели, двух, поможет вам сжечь жир быстрее и позволит вам сохранить форму долгое время. Номер три. Ешьте часто. Может быть, это и звучит безумно, но увеличение частоты приемов пищи помогает похудеть. Но не поймите неправильно, частота приемов пищи не так важна, как качество пищи. Еще один спортсмен Гэспери Колин Васиак, Профи IFBB. Основа качества. Сложные углеводы, здоровые жиры и низкокалорийные белки, распределенные правильно в течение дня, заставляют ускориться наш метаболизм. Что приводит к сжиганию жира? Если вы питаетесь всего три раза в день, время пересмотреть рутину. Легенда Бодибюнга Рич Гаспари точно знает, как частота и качество пищи приводит к трансформации тела. Когда моя цель – сжечь жир, я слежу за тем, чтобы есть 6-8 раз в день.